Привет, это скринкасты, меня зовут Юра Дорофеев, я из компании Одноклассники. Сегодня мы продолжим говорить про отрисовку в Android. Наверняка все записывали аудиосообщения в любом мессенджере и видели, как э, кружочек либо аудиоволна меняет свое значение в зависимости от громкости вашего голоса. Как же это сделать? Давайте сейчас попробуем. Как и в прошлый раз, я создал э, пустой проект, в котором нет ничего, кроме Main MainActivity. Э, но есть единственное отличие от прошлого выпуска в том, что мы будем работать не с симулятором, а с реальным девайсом. Да? Все дело почему? Потому что мы будем использовать микрофон и, к сожалению, в эмуляторе плоховато работает микрофон, а точнее, иногда вообще не работает. Итак, для того, чтобы начать запись аудио внутри Android приложения, нам нужно вначале запросить доступ у Android к этому функционалу. К этой функциональности, правильно? Для этого мы создадим tag uses permission нашего android манифеста а, и укажем permission а, который называется а, record аудио. он отвечает как раз таки за то что мы имеем доступ к, за, а, к записи с микрофона кроме того что мы объявили его в android манифесте нам нужно а, запросить непосредственно в рантайме этот permission а, Запросить его можно с, при помощи activity, activity Request, request permission. Здесь мы указываем нашу activity и список пермишнов. В нашем случае она только одна. И сделаем uh, list of. И, соответственно, вот этот permission на запись uh -huh. аудио. И кроме того, что мы запросим. Permission. нам нужно еще указать request-код этот код нужен для того, чтобы когда система android ответит нам о результате, дали нам доступ или не дали, мы могли его корректно обработать. request code можно указать любой укажем три семерки так, что у нас не получилось у нас не получилось нам нужен наверное, не лист, а array, да. array. Так, отформатируем немножко. И а, у Runtime Permission немножко другая сигнатура. Сейчас мы попробуем найти. По памяти я так ее не помню. Так. Манифест. Permission. рекорд, аудио, Вот. Что произойдет, когда мы запустим приложение? Когда мы запустим приложение, отработает метод onCreate и сразу же следом после установления главного view мы запросим доступ к микрофону. Конечно, в реальных приложениях так код вот не пишется, просто потому что мы можем уже иметь доступ, или в случае, если нам не дадут доступ, мы должны как-то это обработать. Да? Но мы работаем с примером, нам главное просто получить для начала этот доступ. Давайте запустим. Так, выполняется сборка проекта, угу. видно, что у нас работает build. А, пока у нас собирается проект, можем начать делать а, работу непосредственно с самим медиа-рекордером, это такая штука, которая позволяет записывать звук с микрофона. Давайте создадим, а, вот, тем самым временем у нас запустилось приложение и ровно при старте мы а, запросили доступ и дадим его а, нашему приложению, да? Мы видим mainActivity, activity, Hello World, все стандартно, все понятно. Итак, вернемся к созданию класса для, собственно, записи. Назовем его, не знаю, record controller, например. record controller. Самое главное, что, должно быть, самое главное, что должно быть у этого класса, этот метод stop для остановки записи и метод start для старта, соответственно. Давайте их и сделаем. Давайте сразу же добавим логи, потому что у нас будет довольно много работы, связанной с запусками и перезапусками, и очень важно понимать, что конкретно происходит в данный момент времени. Так и залогируем старт-стоп. Для того, чтобы записать аудио, как я уже говорил, нам нужно создать медиарекордер. А Давайте не делать отдельную функцию, давайте прямо в методе Start во-первых, заведем переменную media recorder, private MediaRecorder recorder. Он у нас будет nullable Соответственно, в какой-то момент времени мы его будем инициализировать Инициализировать мы будем его тогда, когда захотим начать запись Когда будет вызван метод а, start Для этого а, Создадим новый медиа рекордер Он не принимает никаких аргументов. И далее нам нужно а, подготовить его для того, чтобы мы начали а, записывать аудио. То есть а, метод Prepare. И также есть метод Start. Для начала выполняется некая подготовка. Да, выбирается нужный энкодер а, и прочие вещи, нужные для записи аудио. И когда этот процесс будет завершен, мы можем начать запись. Да, для, так как у нас он был, давайте вначале лучше сделаем локальную переменную и позже ее присвоим для того, чтобы просто э, нам не ставить видео состоятельные знаки. Э, кроме того, нам нужно явным образом сообщить меди рекордеру, э, в каком формате мы, собственно, будем записывать это аудио. Э, set э, encoder. Э, нам нужно здесь выбрать медиа-рекордер аудио. Так, сейчас, энкодер, аудио-энкодер, и выбрать один из предложенных энкодеров. Не буду 20 в подробности, будем считать, что это некий формат, в котором будет у нас произведена запись. Самый популярный формат — это AAC. AAC — это такой кодер, который позволяет довольно быстро и довольно легко записывать, в первую очередь, голос с меньшим количеством шумов и довольно неплохим качеством записи. Также нам нужно выбрать э, тот путь, куда будет записан окончательный наш аудиофайл. output э, set output file И здесь мы будем использовать реализацию э, именно со стрингом, то есть путем, а не реализацию э, с файлом. Просто потому, что реализация файл доступна только с Android O, э, но мы хотим работать на любых девайсах, поэтому мы будем использовать обычный путь. Давайте его получим. Куда мы будем сохранять? А, наверное, в кэш-директорию. Да? У нас временный файл. Пускай он там и будет лежать. Давайте сделаем новую функцию uh, getAudioPath, uh, которая будет возвращать string. Дальше нам нужно получить uh, из контекста uh, путь до временной директории. Для этого в конструктор этого класса передадим собственно, контекст. Дальше из контекста берем dir. Давайте сделаем external cash например. Это значит, что папка будет создана э, во внешнем хранилище. Даже так, External dirs. Вернет нам все папочки и вернем и э, заберем из нее нулевую. Да? А, как правило. В каждом приложении есть логика о том, какую папку в каком случае использовать, да, мы просто взяли все и взяли из нее первую, потому что, в принципе, нам в данный момент без разницы. Получили папку, получили файл, равный, соответственно, этой папке, и возьмем абсолютный путь, то есть путь до непосредственно кэша, и дальше вернем эту строку, в которую дополним через слэш, дополним ее через слэш названием нашего файла. Название сгенерируем просто из, допустим, текущего времени с разрешением вав. Точка Да. Итак, что мы сделали? Да, получили э, путь до первой папки кэша, взяли полный этот путь и через слэш дописали название файла. Название файла каждый раз будет разное, да, потому что оно зависит от текущего времени. Окей. Дальше. файл. это AudioPass. то есть мы в, uh, в наш меди устанавливаем наш путь, в который, собственно, будет производиться запись аудиофайла. Кроме того, что мы указали формат, нам нужно еще указать, собственно, как будет происходить запись. Нам нужно указать AudioSource, то есть источник аудио. Uh, для этого мы идем в меди-рекордер. Audio source и выбираем микрофон и так получается мы будем записывать с микрофона в формате а в файл get output pass prepare start все это должно отработать после того как мы завершим запись нам нужно а, завершить наш мини-рекордер нужно сказать ему стоп и нужно сказать ему релиз для того чтобы он освоил все свои ресурсы так как мы можем попытаться остановить э, запись, не начав ее, да, у нас тут nullable, и на всякий случай мы возьмем и проверим э, при помощи вопросика значение переменной, и в конце концов занулим. В силу того, что э, эта операция довольно опасная, она иногда может выкидывать эксепшены. Давайте совернем все эти вызовы внутрь try catch. Ничего не будем делать в обработчике, просто для того, чтобы наше положение не упало, мы безопасно завершим э, работу. Дальше. Также возможна ситуация, когда мы захотим дважды запустить запись аудио, ни разу ее не остановив. Да, нам на всякий случай нужно тоже перед запуском остановить текущий медиарекордер и уже потом только создавать новый, да, чтобы у нас в памяти не хранилось несколько их. Так, получается есть старт, есть стоп, есть запись, а, и еще а, для того, чтобы работать с со состоянием, соответственно, нам нужно это состояние каким-то образом получать. Давайте сделаем функцию, которая будет говорить из аудио, из из аудиорекординга, вот так вот, из аудиорекординг, Который будет говорить о том, что происходит ли сейчас процесс записи аудио. А как это узнать? Узнать можно очень просто. Медя-рекорды мы создаем только в тот момент, когда мы начали записывать. Поэтому можно просто сказать, что он не равен нулу. Так. Все, кажется, все методы необходимые для работы у нас есть. Давайте теперь попробуем их э, заиспользовать. Для этого вначале создадим некую кнопку, которая будет стартовать процесс записи. Создадим новое view. Так, у нас опять же layout по умолчанию. Давайте зададим э, какую-то адекватную ширину, адекватную высоту. 100 dp. И расположим по центру экрана. start to start of parent, end to end of parent, top to top of parent и bottom to bottom of parent. Видно, что наше view будет находиться по центру экрана размерностью 100 на 100 dp. А далее. Чтобы мы могли работать с этим view, нам нужно добавить ему какой-то ID. Давайте добавим ID, назовем его, не знаю, Start-Button. Uh, вот так вот: StartButton. Uh -huh. Почему это не кнопка, а почему это именно view? Просто потому что э, мы сейчас сами будем ее анимировать и нам, в принципе, не нужны вот эти вот стандартные э, визуальные эффекты, нажатия, тени и всего остального, да, мы сами все, что хотим, нарисуем. Идем в MainActivity и находим э, эту кнопку по ID, FindViewById, и указываем ID, который мы только что задали, StartButton. Записываем это в переменную, право это war. Um, View. Это у нас аудио button. Так, присваиваем. По клику на эту кнопке, на эту кнопку, мы должны делать старт или стоп записи. Установим клик лиснер, сделаем для этого метод. Он uh, clicked и вызовем в методе setOnClickListener. Что мы должны сделать по клику на, на кнопку? Мы хотим по клику первый раз останавливать, о, начинать запись, по клику второй раз ее останавливать. Соответственно, мы должны взять из нашего рекордера состояние и, в зависимости от него, делать какую-то логику. Давайте прямо здесь создадим рекордер. Рекорд контроллер, рекорд контроллер. Ему нужен контекст, контекст у нас this потому что мы внутри Activity. Activity, как известно, является контекст. Дальше. Мы идем в Record контроллер и спрашиваем, а какое у тебя состояние? Если ты записываешься или, может быть, не записываешься. В случае, если идет запись, то мы говорим «Стоп». В случае, если записи еще нет, мы говорим «Старт». Так, вроде бы все. Давайте попробуем запустить. На экране ничего не видно, просто потому что у нас кнопка не имеет цвета. Давайте добавим какой-нибудь цвет. Хотелось бы, чтобы кнопка была круглая. Проще всего это сделать при помощи XML-файла и задать просто овальную форму. Давайте назовем ее овал. Мы создали shape, то есть форму, да? определили ее форму как овал и задали какой-то цвет. И именно вот этот шейп нам нужно установить э, в нашем main activity в, в качестве фона для нашего View, оно же кнопка. Background э, и Oval. Видно, что у нас получился кругляшок заднего цвета, и он находится в центре экрана. Давайте запустим еще разок. Так, кнопка по центру экрана. Давайте откроем логи, чтобы посмотреть, срабатывают ли у нас клики. Так. Show only selected application. Говорит, что мы будем получать такой лог с нашего активного приложения. Я нажал и получил крэш. Давайте разбираться, почему. Отфильтруем по ошибкам. Тут миллион ошибок, но это все не связано с нашим приложением. Видно, что есть fatal exception э, во время старта аудио дает нам crash. Написано, что аудиорекодер находится в, невалидной, в невалидном состоянии. Да. Важен порядок, в котором мы инициализируем рамето-рекордер, И мы тут кое-что пропустили. Мы не указали, особенно формат, в котором будет происходить именно запись файла. Запись. Uh, файла, который у нас, соответственно, в кэше. Uh, output Format. И также выбираем AC. Запустим еще раз. Кликаем, ошибок больше нету. Давайте посмотрим все логи. Есть ли там информация о старте? Да, есть старт и стоп, потому что я кликнул два раза. Давайте еще раз. Стоп. Старт. Стоп вызывается каждый раз при старте да просто потому что мы добавили на всякий случай остановку давайте уберем чтобы у нас действительно это не путало и только в случае если у нас меди рекордер отсутствует мы его останавливали. только в случае если равен нулу мы будем выполнять логику стоп окей okay. Что-то происходит, да, но мы никак не можем понять, что именно происходит. Как, как нам, собственно, понять, что действительно идет запись? Можно, конечно, сохранить файл, как это сейчас будет. Дальше этот файл открыть, послушать, но это не очень удобно. Удобно работать с громкостью. В каждый момент времени мы имеем какое-то значение громкости. И, соответственно, с этой громкостью мы и хотим поработать. Как, это, как получить значение громкости в момент времени? Давайте добавим функцию, которая будет говорить get volume, она будет брать из меди-рекорда макс амплитуд, то есть максимальное значение амплитуды в текущий момент времени. Амплитуда это собственно та громкость, с которой происходит запись а, в нашем микрофоне устройства. А, и она имеет определенное значение, заданное intom, по -моему. Да, действительно, intom. И, собственно, ее и вернем. В случае, если у нас еще не создан аудиорекордер, давайте вернем 0. Так. И а, нам нужно периодически опрашивать медиарекордер, чтобы понимать, идет ли сейчас запись. Давайте сделаем в момент старта. Запуск а, некого цикла, да, который у нас будет раз в какое-то время забирать громкость микрофона. А, запустим таймер, который будет равняться countdown таймеру. Так, какие у него значения? А, сколько времени, в принципе, он будет работать? Ну, скажем, например, минуту. И, например, каждые 100 миллисекунд мы будем забирать данные а, с этого микрофона. У таймера есть два главных метода: он тик, он финиш тик. Это каждые 100 миллисекунд в нашем случае финиш закончилось время а, и нам нужно что-то сделать. Мы ничего не будем делать на финише, нам лишь только нужно собирать информацию о громкости. Здесь, здесь мы идем в Read а, Record Controller и берем Volume. Так, кроме того, во время остановки нам нужно останавливать и наш таймер. Да? Нам неинтересно записывать, брать громкость микрофона в случае, если микрофон не работает. Соответственно, сохраняем переменную с, рекор... э, с таймером. присваиваем изначально null. И в случае, когда мы делаем стоп, мы еще и остановим таймер. И давайте для частоты еще и его. Итак, началась запись, начал работать таймер. Мы получили громкость. И давайте напечатаем влог эту громкость. Так, допустим. Нажимаю на запись. Сработал старт, сработал стоп. Но при этом у нас ничего не происходит. Таймер не начинает работать. Не работает тик. Старт есть. Все потому, что мы не запустили таймер. Давайте допустим. Еще раз нажимаем. Во. Видно, что какие-то значения у нас присутствуют. Эти значения на самом деле равняются значению громкости, насколько ну, на данный момент громко я говорю. Видно, что чем громче я говорю, чем ближе микрофон, да, тем выше эти значения. Если я буду отводить дальше или ничего не говорить, то вот это значение будет уменьшаться. Вернемся к изначальной, изначальной задаче. Мы хотели каким-то образом отобразить жизнь вот этой кнопки записи аудио и каким-то образом сделать, э, чтобы было понятно, насколько громко или насколько сейчас активно идется, ведется запись аудио в например. Для этого давайте прям увеличивать вот этот кругляшок э, в процессе записи. Как это сделать? Э, давайте создадим новый метод. Э, Допустим, Handle Volume, который будет у нас, собственно, реагировать на громкость и менять размер кругляшка. А, здесь у нас будет в качестве входного значения Volume. И а, кругляшок у нас уже известен. Audio Button. У View есть множество способов его анимации. Самое простое это view ViewAnimate. Animate. Который а, позволяет очень удобно задать любые простецкие анимации и также удобно их останавливать. Мы говорим ViewAnimate, scale, scale X и Y. То есть мы будем увеличивать по X и по Y размер нашего кругляшка на, на какое-то значение. А, какое это значение? А, значение, на самом деле, а, нам нужно посчитать. То есть мы же не можем ну, просто взять там, случайно, образом можем сделать больше, да? должны быть какие-то пропорции. А на самом деле девайс, Android девайс может записывать только в определенном диапазоне звуки. И максимально этот звук имеет амплитуду следующую, 3000, 32 восемь. Откуда взято это число не спрашивайте, это такое волшебное число, которого нету в качестве константы, но Догуглив немножко и почитав документацию, вы можете найти, что действительно, на самом деле, это предел возможности записи микрофона Android девайс То есть, соответственно, нам нужно посчитать, насколько далеко мы находимся от этого максимального значения. Создадим компонент объект, да, чтобы хранить это значение. И будем что делать? Будем смотреть, насколько далеко мы от этого значения. То есть, считать пропорцию. Сделаем valScale равняется... Volume Уделенное На Max Record Amplitude То есть какое количество громкости мы взяли от максимума И плюс один, да, чтобы мы Всегда отталкивались от некой начальной границы Ну и можно на самом деле Сделать ограничение Какое-нибудь, например, не больше чем 4 раза Просто потому что это уже будет некрасиво Когда у нас круг будет выходить за границы экрана да, И как-то обрезаться Возьмем минимальное значение из скейла и например 4. то есть значение может быть любое можно его считать динамически то есть в зависимости от размеров экрана но мы возьмем просто 4 а, тогда это у нас будет вот так вот значение минимально double нам нужен Окей. Okay. и этот скейл выставим в x и выставим в y чего от нас требует анимация, анимация требует от нас флота ну ничего, перейдем во флот интересно, что эта анимация работает э, автоматически, то есть если мы начнем несколько раз в цикле запускать animate, animate, animate, да, у нас не получится так, что у нас наложится несколько анимаций и начнут параллельно как-то анимироваться оно будет завершать предыдущую анимацию и стартовать новую. То есть нам нужно, даже не нужно здесь а, заботиться о состоянии. Единственный случай, если мы будем переворачивать экран или уходить из этого activity, нам нужно не забыть в методах либо он destroy, либо он пауз, в зависимости от вашей реализации, остановить эту анимацию, просто, чтобы, чтобы она в кармане у нас не продолжала работать, не тратила нашу батарею. Ну и потенциальные утечки, конечно же. Так, а, у нас есть таймер. Таймер отрабатывает, мы получаем volume и вызываем handle volume передаем туда значение давайте попробуем запустить так я нажал сейчас я постукаю по микрофону да у нас ничего не происходит видимо у нас что-то не так со scale давайте залогируем scale тоже так в качестве тега мы используем восклицательные знаки и scale равняется scale Uh -huh. Так, запускаем запись. Scale у нас всегда 1.0. Потому что у нас тут интовые значения, и они округляются. Да, нам нужно поделить не интовые значения. Так, запишем. Что-то пошло не так... давайте теперь запустим... Я нажал... Во! Видно, что каждый мой щелчок сопровождается движением э, этого кружка. Но на самом деле видно, что идет некая задержка. А задержка просто потому, что мы не указали, а сколько у нас собственно будет происходить от анимации. Если мы считываем каждые 100 миллисекунд значение громкости, Соответственно, анимация должна работать либо так же, либо медленнее. Давайте сделаем анимацию чуть быстрее. Duration, duration, простите, преподаватель английского языка в моей школе, он задается в миллисекундах. У нас 100 миллисекунд на получение значения. Давайте выставим анимацию в 50 миллисекунд, то есть в два раза быстрее, чтобы мы могли просто успевать завершить анимацию старую перед тем, как начнется новая. Так, сейчас я просто тут одновременно и там, и там нажимаю, получается состояние странное. Так, еще раз. Запись пошла. Вот, таким образом у нас анимируется а, наша громкость. А, давайте немножко ее приближим к реальности. А, сейчас у нас, а, скорее всего, используется стандартный интерполятор. Интерполятор — это такая штука, которая говорит о том, как у нас будет происходить анимация. То есть по умолчанию мы анимируемся от нуля к единице равными частями. То есть, предположим, у нас есть 10 частей, 10 кадров, мы будем анимировать 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 и так далее. Но, как правило, в реальной жизни у нас не существует таких анимаций, и анимации используются какие-нибудь, типа, вначале они работают быстро, а потом медленно, либо вначале медленно, потом быстро, или вообще они вылетают за границы доступного диапазона, а потом уже уменьшаются. То есть ну приблизительно к физике, то есть все имеет ускорение, а в данный момент анимация выглядит как анимация из какого-то реального о, нереального мира. Давайте зададим интерполятор. Интерполяторов существует э, масса всевозможная. Э, возьмем овершот. Овершот интерполятор — это интерполятор, как раз -таки, который позволяет э, выходить за границы э, доступного... Ну, то есть, если мы анимируем до единицы, на самом деле анимация будет... Uh, вначале в какой-то момент больше единицы, а потом откатится назад к единице, чтобы она как бы так балансировала. И когда я буду говорить, она уже приобретает какой-то более такой естественный uh, вариант. То есть она так немножко пульсирует. Uh, давайте сделаем, чтобы у нас совпадала длительность взятия громкости с длительностью анимации, да, в этом случае у нас не будет такого момента, что мы в какой-то момент полностью возвращаемся к единице, и вот уже будет более естественно пульсировать а, звук. А, можно улучшать, можно играться, можно каким-то образом анимировать, а, там, не знаю, края, там еще что-то, но в целом данный подход, он будет работать абсолютно на любом девайсе и работает, как видите, довольно просто. Кроме того, можно рисовать также диаграммы громкости, можно рисовать прямо во время записи, можно рисовать после записи. У вас есть все данные для этого, да? Просто берем значение громкости и с этой громкостью работаем. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик. До встречи!